Мы можем делать ремонт несколько месяцев, мы можем делать ремонт несколько лет, мы можем использовать при этом дорогие материалы, мы можем использовать при этом самые хорошие инструменты, мы можем использовать при этом прямые руки, мы можем использовать при этом хорошее настроение и позитив во время всего ремонта. Но в конце бывает так, что мы забудем какую-то маленькую мелочь, какую-то деталь, о которой никто не подумал, либо же не учли, либо же мы забыли что-то добавить в наш ремонт. И такие вещи ну, в конце иногда бывают портят эффект от многомесячной хорошей работы и вполне возможно хорошего общения. И именно о таких вещах будет это видео. Так о чем же будет данный ролик? В этом ролике я немножко расскажу о частичной переделке ремонта или точнее апгрейде на примере своей собственной квартиры. И я расскажу о примыканиях стыки плитки и ламината. Данное примыкание бывает во всех абсолютно квартирах, которые мы делаем. То есть это самая распространенная проблема, когда на стык плитки и ламината берут и прикручивают какой-то профиль, да, который который настолько неэстетичен, за него настолько ты цепляешься ногами, под него постоянно летит мусор и прочее, прочее. Так было у меня на протяжении 4 лет эксплуатации данной квартиры. И вот я решил все-таки исправить эту проблему, как сказать, чтобы не быть сапожником без сапог. И расскажу вам о самом лучшем, на мой взгляд, решении, которое я знаю самое быстрое, самое дешевое, самое простое. И оно мне больше всех нравится, я его использую в каждом своем ремонте. Для того, чтобы создать корректный стык с помощью силикона нужно несколько вещей всего лишь знать. Одна из базовых вещей это плитка и ламинат должны быть на одной плоскости. Для того, чтобы этого добиться, заранее нужно подумать о уровнях стяжки, но это азы азов и об этом видео не об этом. Зачастую для того, чтобы все хорошо у нас получилось, нам нужно вначале уложить плитку, а потом к ней подойти ламинатом. Но иногда бывает по-другому, поэтому в принципе это не важно. Плиткой как раз-таки можно больше сыграть по уровню, но лучше все-таки заранее положить ламинат, подложку и, от, и уже плиткой пойти куда нужно. То есть взять одну ламинатину, взять подложку, положить и пойти плиткой в уровень, а потом уже пос, положить ламинат в конце только для того, чтобы как можно меньше его испортить. Потому что все-таки плитку лучше положить вначале, а потом уже ламинат. Потому что мокрые процессы и прочее, прочее. Так вот, после того, когда мы уложили ровную грань плитки, ну, как сделать ровную грань плитки, я тоже в этом видео рассказывать не буду. Так, после того, когда мы определились, что плоскость у нас ровная, дальше настают несколько моментов. Один из самых важных нюансов, это сделать так, чтобы либо начало ламината было ну, началом, то есть можно спилить фаску, грубо говоря, у ламината. У данной пилы очень классная настройка миллиметров, скажем так, шкалы, то есть есть такой... Ползунок, он это с шиной, это без шины, точнее, плюсик это с шиной. Я четко знаю, что это 5 мм, он будет опускаться. Но мы сделаем 4, попробуем, то есть четко градация по миллиметру идет, ну, прям идеально. Мне очень нравится, как это работает. То есть вот 12 мм, я знаю четко, что это 12 мм будет с шиной. Вообще класс, мы картон так резали. Сейчас мы поставим 4, попробуем отпилить вот эту часть фаски, которая нам не нужна и положить ее то есть на, такой же, на таком же расстоянии, как и шов плитки. Тогда это будет довольно-таки эстетично. Но если так получилось, что ламинат нужно резать, вот здесь есть нюансы. Есть масса способов красиво отрезать плитку. Можно наклеить скотч и постараться пройти пилой. Можно сделать, можно просто пойти на какое-нибудь производство и заказать просто распил на настоящем распиловочном станке. наша бригада позиционирует себя как профессионалы мы недавно приобрели пилу мафель mt55 и у нее есть функция такого-то подрезки ровной как у форматного станка и для нас нет никакой сложности сделать качественный пропил без заусенцев Я... И мы убрали паску и получили очень красивую, скажем так, начальную часть ламина. Я обязательно покажу и расскажу об этом способе. Я даже, скорее всего, сделаю отдельный обзор на данный инструмент. Если хотите обзор, напишите плюсики, обзор мафии или что-нибудь такое в комментариях. Как Только в какое-то количество наберется. Я, видимо, сделаю обзор, уже никуда не денусь. Вот, хотя эта пила у нас уже довольно-таки... Меня, ну, где-то я себе рассказывал, меня объединяет э, с некоторыми людьми, с кем я дружу. Это просто обычная бескомпромиссность. И если мы что-то видим новое, или есть просто фантазия чего-то хорошего, мы постоянно это реализуем. И я исповедую такое мнение, что если я придумал какую-то техническую задачу, то под нее обязательно уже найдется инструмент. Но мы же не профессора, как-то концов. Нам чего в голову тоже. Долго, но вот тем не менее обзора нет. Хотя, я, хотя все знают, что я хочу делать эти обзоры на инструменты. У меня есть куча инструмента, на которые я хочу сделать обзор. Но видео не об этом. Ладно, поехали дальше. Таким вот способом делается ровный и качественный пропил. И, собственно говоря, в принципе, казалось бы, что вот это элементарно. Но дальше почему-то люди берут и ставят эти нащельники. То есть пилят лобзиками, чем-то еще. И получается ужасная грань. В нашем случае мы сделали ровную грань, одну ровную грань другую, и дальше вообще все элементарно просто. Просто клеим скотч на обе грани, берем э, специальный силикон в цвет затирки, благо его сейчас очень много разного. Просто проходим силиконом, смачиваем и свозим это все шпателем, губкой, пальцем, чем угодно. Отдираем скотч и получаем качественное привыкание на несколько лет, это как минимум, а то и больше. И потом его очень легко точно также поменять. Плюсы тут просто на лицо дешево, быстро, красиво, не попадает туда вода, то есть, ну, при даже если где-то у вас что-то там ходит, то есть мы иногда даже последнюю плашку ламината мы просто на несколько стыков приклеиваем, и она как бы даже, ну, немножко может ходить, то есть на нее наступаешь, она немножко как бы прогибается, и при этом при всем стык такой... Эластичный, что ли. То есть, ну, на мой взгляд, это очень качественное решение. Очень эстетично, красиво смотрится. Попробуйте, поэкспериментируйте, пользуйтесь этим способом. Это очень легко, доступно. Ну и красиво. И можно в смете отдельно писать. <с> вот, ну, это ладно. Вот что я сделал у себя дома, у меня дома стояли как раз таки вот эти ужасные нащельники, которые были просверлены, я думал, что я поколол плитку, то есть я ходил постоянно на них смотрел, мне это реально бесило. И поскольку у нас тут такая обстановка, мы притащили с разных объектов разные инструменты и мы здесь будем использовать обычный стандартный керхер и циклон, что кстати очень хорошо работает в паре, покажи. Мы часто используем этот комплект, работает идеально, у вас нет даже переходника, пиле ну, короче еще мы его не приобрели и вообще все время мы делаем вот так такой мега лайфхак скотч вам поможет короче не очень эстетично но очень эффективно мы решили сделать, в той комнате, в которой я стою, это наша как бы, кухня, вот, и она из двух зон состоит. У нас что в прихожей, что в зоне, скажем так, готовки, у нас плитка и теплые полы. А здесь нет теплых полов, и получается, ну, как-то такой диссонанс постоянный. И мы решили сделать теплые полы, мы решили сделать их пленочными, то есть я до последнего думал, получится или нет. когда мы подошли к стыку плитки и ламинат вы видели что первую и последнюю плашку я приклеил на силикон это было сделано для того чтобы стык был более эластичным я очень боялся что из-за теплых полов а, а, разница от это будет большая и будет как бы ступенька но когда мы в процессе монтажа теплых полов кстати, я хочу небольшой отзыв оставить а калео платину а, Калео – это фирма, которая производит разные, скажем так, теплые полы, если я не ошибаюсь. Но первый раз я столкнулся именно с пленочными, прокрасными теплыми полами, потому что, как правило, мы все это учитываем в проекте, и у нас заложены немножко другие полы всегда в наших ремонтах. А это как бы такая апгрейд жилища, что ли. Я рекомендую данный способ. Я не стал снимать полноценный мастер-класс по установке полов – можно найти в Ютубе спокойно, думаю, бессмысленно это делать. Но по факту хочу сказать, что данные полы, скорее всего, может собрать ну, 90% мужиков в России, это точно. Я думаю, какая-то часть даже женщин. Простейший монтаж, все расписано, есть буклетики. Я рекомендую данный бренд. Что хотелось еще сказать. Блин, реально тяжело делать... Даже маленькие такие нюансы, даже в своей квартире, будучи профессиональным строителем, э, самому, то есть это просто лень, поэтому лучше заранее хорошо проектируйте свой ремонт, заранее думайте о том, где хотите вы разместить теплые полы, кондиционеры, какие-то еще штуки, там э, всякие проточные водонагреватели вентиляцию и прочее лучше за лучше на 2-3 месяца сделайте ремонт позже но сделайте его как вы хотите чтобы потом не переделывать потому что даже просто повесить какую-то там картину или что-то еще это реально раздражает делайте сразу надолго вот такое это было позитивное видео я думаю всем пока рад всех видеть до новых встреч